нас окружает множество предметов. Один мы пользуемся часто, другими не очень. А какими-то, например, серпом или плугом мы пользоваться сегодня не будем. Есть чудесный закон соответствия. Вы знаете такой? Этот закон гласит, что все в этом мире взаимосвязано. И каждый предмет мы используем по его назначению. У мастеров много волшебных предметов. И каждый нужен в тот или иной момент для достижения своих целей. У Гарри Поттера была волшебная палочка. И по закону соответствия палочка сама должна выбрать юного волшебника. И по закону соответствия дудук делают только из абрикосового дерева. Гранат – символ достатка. Три желудя в нужный час помогают привлекать деньги. Я жду на практикум денежной ралли тех, кто имеет красивые мечты и готов их исполнять. Любой, кто ищет силу в своем роду, чтит традиции, может познать секреты управления денежными ресурсами. Готовы помочь себе значительно улучшить свой приток денег с помощью знаний? Приходите за новыми мощными и эффективными знаниями. 5 ноября. Начинается практикум «Денежное ралли». Его энергия и знания будут проходить в 12 магических дней двух мастеров практиков, которые вместе с участниками проведут все действия практикума. Вы узнаете, как желуди помогут вам укрепить створок кошеля и привлечь новые денежные планы. Как сварить новое варивать денег. Зарегистрироваться на практикум Денежные ралли можно по ссылке на сайте kirasobol.ru